И когда я убрала руки и посмотрела в кусок уцелевшего зеркала, все мое лицо было в крови. И врезалась вот в то сиденье, на котором сидела я. Вырвала зеркала по бокам. В итоге машина упала на колеса все-таки. С таким грохотом. Вся в этой крови рядом с разбитой машиной. Я думала, я умру. Привет, я Энни Мэджик. И я жива. Я даже сама не знаю вообще, как я после этого осталась жива. Со мной произошло столько всего, что мне срочно нужен какой-нибудь антистресс. Банан. Подойдет. Вроде с ним немножко полегче. Если вы следите за моими сторисами в Инстаграм, а если не следите, то очень советую. Обязательно подпишитесь. А тоже вы наверное даже не в курсе, что я теперь ношу очки. И те, кто подписан, уже знают, что у меня украли дорогущий iPhone. Если хотите, я расскажу, как это было. Это вообще жесть. Так, спокойно, Аня. Кстати, давайте на этом видео наберем 50... 50 тысяч лайков, мы же можем, да? Если вы хотите, чтобы на канал вернулись все старые рубрики а -а -а, он протекает И послушать историю про кражу айфона и покупку нового Короче, 50 тысяч лайков И давайте напишем очень много комментариев А я буду на них отвечать, ставить сердечки Все, надо это убрать куда-нибудь Ну, короче, кража это фигня Просто фигня фиговая по сравнению с тем, что я не показала в инстаграме. Я попала в такую аварию и разбила машину так и находилась в таком состоянии, что просто супергеройские фильмы отдыхают. И я не шучу, вы увидите, кстати, про фильмы. Вот что я считаю точно, так это то, что кино это лучший антистресс, в отличие вот от этого. Вот так будет эффектней. А если это еще и кино про музыку, то это вообще двойной кайф. И я реально очень советую вам всем посмотреть обязательно веб-сериал под названием «Последний рейв сюжет». Гениально прост. Короче, двух классных талантливых парней-фрешменов из Мурманска зовут выступить на крупном рэп-фестивале в Москву. И вот их мечта уже вот-вот готова стать реальностью, только у парней есть проблемка. бы остаться в живых. Ну и как бы там снимаются самые настоящие живые музыканты Лекимин техник Моргенштерн. А значит, это вообще тройной кайф получается. Так что обязательно гляньте последний рейв. Ну и давайте. По порядку. Если вы опять же смотрите мои истории в Инстаграме, то знаете, что у меня очень часто в последнее время дома нет интернета. А мне надо было выгрузить ролик новый на. Еще один мой канал, Magic Family. И я опаздывала и очень спешила. Поэтому ехала 90 км в час. Magic, не надо так делать. Не делайте так. Не надо. Особенно по нашим кошмарным дорогам. Кто не в курсе, я живу за городом. И тут нет асфальтика и ровных дорожек. Тут вот так вот все. Просто каша-малаша, песок и грязь, поля и лес кругом. Короче, вы сейчас это увидите. Это капец. В одном месте есть довольно резкий такой поворот. Дорога резко поворачивает. И люди, которые ну, хоть как-то заботятся об этих дорогах, наши государство наверное периодически дорогу посыпают камешками песочком все такое в общем если вы хоть на каком-нибудь транспорте неважно даже на велике хотя бы по песку ездили то вы знаете как заносят колеса да когда вы быстро едете и пытаетесь повернуть или затормозить ну я лично на мотобайке когда в таиланде жила гоняла по песку и меня так нормально заносила у меня до сих пор шрамы на локтях мне надо успокоиться Когда я это вспоминаю, у меня сжимается все внутри И до сих пор, когда я езжу на машине и вижу поворот И поворачиваю, у меня прям вот так вот Прям все у меня вот так вот Я деревенею просто Лечу я 90 километров в час по этой раздолбайской дороге Вылетаю я на этот резкий поворот И начинаю тормозить И пытаться как-то вырулить Но меня начинает вот так вот шмотылять всю машину Я не знаю И не только я как я вообще после того, что дальше Произошло, осталась жива В общем, неплохо, так что я осталась жива Потому что я хотя бы смогу с вами увидеться Снова в Москве 7 декабря На выставке Winter Cat Show Это очень крутое мероприятие с Более 40 пород кошек Полторы тысячи там со всех стран мира Будет шоу, конкурсы, подарки Все дела, Самое главное наша с вами встреча Автографы, обнимашки И общение, короче, всех вас зову Приходите 7 декабря к Рокус Экспо Я все распишу тут, в описании и в инстаграмах еще скажу время и так далее Короче, приходите, а вдруг, вдруг меня завтра уже не станет Простите, че? черный юмор Но после такого я уже не знаю, что ждать от жизни Пытаюсь я повернуть, и меня начинает адски заносить И в итоге машину, вот так вот шмотыляет. У меня просто вся жизнь пролетает перед глазами. Я не знаю, что делать. Я пытаюсь крутить рулем, жать на тормоза, жать на газ, хоть что-то делать, чтобы хоть что-то как-то это остановить, но я не могу физически этого сделать. И за вот эти вот несколько секунд я просто вижу, я понимаю, я осознаю, что я сейчас вылечу с дороги. Просто вот полечу куда-то непонятно куда. Я так типа весело все это рассказываю. На самом деле, э, я, я честно признаюсь, у меня до сих пор подмышки потеют. Даже сейчас вот, пока я это рассказываю, мне было так страшно за свою жизнь, я очень сильно испугалась. И за эти секунды я успела осознать, что я очень хочу жить и жизнь настолько для меня ценная. Я думала, я умру. Потому что я не просто слетела с дороги, меня начала переворачивать. Машину начала переворачивать и перевернула меня три раза. Вот Реально, как в кино На крышу, на бок, на крышу И вот так вот просто машина летела это, это не описать словами Что ты чувствуешь, когда находишься внутри Ты слышишь просто грохот И ты думаешь, что все, это конец И сейчас ты умрешь И когда я летела, переворачивалась в этой машине Это было вот так вот, Бум! Казалось, что происходит просто землетрясение Что катастрофа Я в каком-то в авиакатастрофе или где-то Но вот это реально автокатастрофа Это так страшно И я сначала не хотела никому об этом рассказывать Ну, в смысле, на каналах Но потом, пережив уже это все Я подумала, что все-таки должна с вами поделиться Хотя бы потому, что не надо, блин! Вот я бы сейчас матюгнулась ездить С такой скоростью, по таким дорогам По порядку, Аня, по порядку В общем, меня перевернуло несколько раз на машине И кто смотрит мои каналы Узнают мою старенькую Любимую машинку, ту самую На которой я так долго ездила на ко В которой так много видео было снято И по кадрам машины вы поймете Что я не просто там куда-то врезалась А меня несколько раз перевернуло Что машина мятая со всех сторон Заднее колесо, что это тут летает Иди отсюда, это называется мост ну, то есть вот такая штука, на которой колеса держится. Она вся изогнулась, изогнулась так, что колесо встало вот, вот, вот в таком направлении и все Если бы лобовое стекло разбилось, а оно очень сильно треснуло Превратилось в такие мелкие-мелкие стеклышки И вылетело бы мне в лицо, то все, мое лицо было бы все в шрамах И я сначала так и подумала, что так и случилось Потому что, когда я перевора... меня переворачивала, перекручивала, Я вся сжалась и закрыла лицо руками И когда я убрала руки и посмотрела в кусок уцелевшего зеркала Все мое лицо было в крови я думала, все, это капец. Но оказалось, что из-за того, что я закрылась руками, правая дверь вся изогнутая. И все стекло правой двери разбито. Это стекло все влетело в машину. И маленькие частички лобового стекла. Они, конечно же, полетели в меня. И... Но из-за того, что я закрыла руки, они воткнулись сюда. И потекла кровь действительно. И когда я закрылась, она протекла вот здесь. И в итоге я размазала ее по своему лицу каким-то образом. И подумала, что это кровь на лице, но оказалось, что это кровь с рук. Это просто жесть, когда тебя три раза переворачивает. Крыша гнет. Вот эта часть водительская Тоже вся гнется, но самая жесть Вы когда-нибудь э, Попробовали поднимать колесо машины Какое оно тяжелое И вот у каждой машины есть запасное колесо Оно лежит в этой машине конкретно У меня оно лежало в багажнике Закрытое там, то есть все как бы Под такой еще штукой, далеко очень Так вот сила вот этих переворачиваний Была настолько гигантской Что вот это колесо Запасное, которое было сзади В багажнике, вылетело Оттуда снесла заднее сиденье, пассажирское, снесло это колесо огромное и врезалась вот в то сиденье, на котором сидела я. И в итоге, если бы оно пробило и это сиденье, то мне бы просто снесло бошку этим колесом. Но оно осталось, оно ударилось и осталось лежать там. И самое идиотское это то, что когда все это произошло, у меня вот так вот дрожали руки. Просто вот реально дрожали я, я не могла не произнести ни слова. Там еще стояла чашка с кофе, крыса шечка она она открылась и Выли, в Кофе вылилось везде там вырвало зеркала по бокам Ну потому что машина переворачивалась И зеркала логично сломались Номер отлетел куда-то вообще в кусты Крыша погнулась, потолок в машине Внутри тоже весь был вот такой Кривой, изогнутый Повтыкалась трава так просто, что из-за того, что На бок переворачивалась, что ее невозможно Вытащить, в итоге машина упала на колеса Все-таки, с таким грохотом И когда я сни собралась снимать это видео Я подумала, ну отлично, я покажу ребятам Не фотки машины уже после аварии, хотя там Пипец, И так видно, что это просто пипец А возьму некоторые вот эти вот кусочки Видеокадры, которые я отправляла Но они остались цук, цук, цук, цук, цук, В том телефоне, который у меня вот недавно На днях украли Я очень сожалею, что у меня не получается Именно показать вам, как это все было С другой стороны, я думаю... Ютуб просто это забанил, потому что у меня была вся толстовка в крови, лицо в крови. И авария выглядела, конечно, очень жестко, учитывая сейчас современные эти серьезные правила. Так что, может, меня уберегли просто от этого, и поэтому мой телефон нафиг украли. Чудо, просто чудо. Говорит, говорили мне знакомые, которые видели машину, говорили мне врачи, я ходила в больницу. Чудо, что со мной ничего не случилось, что я, у меня нет сотрясения, что я вообще жива, что, блин, это капец, потому что перевернувшись три раза с такой скорости меня могло просто не стать, просто вот не быть вообще. И это волшебство, что меня полностью уберегли физически машина в хлам чинить ее нереальные деньги были и в итоге я решила ее продать продать вот в таком вот убитом виде это конечно очень дешево и ее купили очень быстро А у меня нет машины теперь больше своей Ну то есть есть Toyota вот эта вот RAV4, которую дала сама Toyota, Но своей машины, своей, это была моя все-таки машина, теперь ее нет И как вы знаете, я всегда ищу объяснения таким вещам, которые случаются с нами Почему это произошло со мной, за что, что я не так сделала, где я прокосячилась За что этот бумеранг вернулся, чему меня хотела научить вселенная Я считаю, что наказаний нет, это просто какой-то урок И когда я сидела, ждала помощь, когда я дозвонилась, я сидела на дороге Вся в этой крови рядом с разбитой машиной и задавалась этим вопросом я поняла что я мчалась я спешила сделать дело и вместо того чтобы успокоиться не торопиться не нервничать а ехать спокойно я гнала 90 километров в час и была на нервах что я не успеваю выпустить ролик как обещала и вселенная меня предупредила что не это главное в жизни не работа не вовремя выпущенный ролик а то чтобы остаться в живых и жить так страшно мне реально не было никогда я думала, я умру, и меня просто больше не будет Самое главное, это, блин, жить и наслаждаться жизнью Не спешите и не нервничать Ваша жизнь важнее всего Вот с такими вот новостями я вернулась на канал Разбила нахрен машину, попала в аварию, украли iPhone. Мэджик Короче, увидимся 7 декабря в Крокус Экспо На выставке Winter Cat Show Переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах И берегите себя, пожалуйста я вас люблю. На инстаграм мой, не забудьте подписаться, там все самое важное. А с вами была Animagic, и я жива пока что.